Всем большой привет, друзья. Мы вернулись из отпуска ради того, чтобы узнать такой турнир, как Лига наций. Со мной новоиспеченный магистр журналистик Александр Дегтярев. Саня, тебе большой привет. Давненько с тобой не виделись. И ты, естественно. Буду молчать всю программу. <смех> не знаю. <смех> молчать ты не будешь эту программу, потому что ты сейчас расскажешь о легинации и по ставочкам, естественно. Да, конечно. Лига Нации это очень не... Однозначный. непривычный, неоднозначный турнир. Да. Он заменит отчасти товарищеские игры в сборных. Ну и вместе с тем победители своих лиг в Лигинации, как бы это не звучало, могут получить путевку на чемпионат Европы досрочно. То есть помимо квалификации на чемпионат Европы, можно получить путевку и через этот не совсем, наверное, как это сказать, серьезный, наверное, турнир. Он уже в первую очередь расценивается как товарищеский. Да, ну, но перейдем специально для Александра быстрее. Мост... Специально для Александра Мостового я хочу объяснить то, что команды, которые проходят через обычный групповой этап отбора на чемпионат Европы, он не участвует в плей-офф Лиги Наций. Участвуют другие команды, которые рангом выше. Саша, запомни это. Давай ставочки. Я тоже это запомню, я же тоже Саша. Да, но ну не мостовой. Ну, к сожалению, да, да, и волосы короткие. Ну, на нашу сборную букмекеры на самом деле не рассчитывают. С учетом, какой состав Станислав Черчесов привезет в трабзон в принципе, все логично. 1 xb дает на победу сборной России 3.44, это самый низкий коэффициент. Самый большой дает винлайн 3.53. Нет, прошу прощения, Олимп еще ниже оценивает а возможность турков 3.35. Ну так вот... А, в целом это очень-очень-очень много, потому что турки, я думаю, в этой игре тоже будут ставить определенные эксперименты, как говорил Александр Пушной в одной из своих программ. Да, везде Александр. Да, в конце концов, тут не отнять. На no. турках 2.30 в среднем, 2.31 это 1 xb 2.34, 2.35 это Олимп и Винлайн. В целом достаточно немало, ну и как бы на ничейку там коэффициенты тоже выше трех. В целом, любой исход может состояться, по крайней мере. Потому что мы еще не знаем, как относятся футболисты к турниру под названием Лига наций. Да и они сами этого, по сути, еще не знают. Да. Я ну, думаю, а сейчас, первая игра все так, пока. Сейчас, друзья, мы будем, получается, наблюдать за тем, кто в итоге займет второе место в группе после сборной Швеции. Так, сборная Турции, сборная России. Первый тур Лиги наций. Понеслась. Что у нас сегодня? Федя Смолов исполняет роль Артема Дзюбы. Артем Дзюба исполняет роль Феди Смолова. Не поехал он в -э Трабзон. Так, Трабзон. Да, да, Трабзон. Ого, ты видал, что турки вытворяют? Вот что животворящие делают? Животвор... Живородящие. Рауш, парень очень жилёс, не поехал на чемпионат мира, но, напомню, он получил травму прямо за три дня до оглашения состава. Наши национальные команды, посильнее, посильнее, и еще ногой добавить, Антон. Это же заболотный Болотный. Подожди, а, не, его, его на, на суд, но он реально практически так себе ведет на поле. Да нет, он он, но, он забивает лучший голы сезон Зенит. Ему, короче, надо сейчас срочно сесть на банку и минут за 20 выйти на поле. на бутылку что? А? Лучшая Лига мира, друзья. Лучшие представители сегодня не, играют. Лучшая Лига мира это все-таки... ой ой ой Это, это небесная лига. Я не понял, что сейчас делал Лунев. он же видел мяч прекрасно, Просто падал на него и не попал. Он такой стоял, наверное, думал, как там Игорь делал? Да-да. А, да -да, а мячик тут, а ну ладно. Сейчас Галасы будет, да? Ну да. Нет. Ну, в принципе, Луня-то хорошая. Луня тащит этот удар. А что нам делать? А нам вот так вот делать. Потом вот так и. Как защитник сделал, да? Да. И в итоге, что что делать сборной России с такими великими игроками, как Заболотный, сборная России с перспективным игроком Борисом Рутенбергом, который очень грамотно разряжает обстановку в своей штрафной площади. Если я не ошибаюсь, то ли в Сочи, то ли в Краснодаре. В Росту. А, Рост... Ну, там как бы юг. Я поэтому да. все это путаю. А потом там... Город мой город. Мой город. Да, и, город. и Ростов берет, сворачивает ковры. И переезжает на стадион олимп 2. Потому что Баста приехал. Да. К нам приехал, к нам приехал. Заболотный. Вот дорогой. <laughs> Смотрите, а, это птица. Дерево. Баклан, баклан, баклан, братан. Это, это как, как я прилетел с зенит, ребята? Вот так вот своим ходом. Ой-ой-ой, что творит, что творит? Это и, это было, как я... же это было легко. Вот, вот так вот надо праздновать, вот так. Как это было просто? Ну, это, по парень да. решает момент. 2-1. Гол в раздевалочку. И сейчас Станислав Саламыч поведет своих ребят в душу. Что там, э... у кого шея длинная, парни? По статистике. Что у нас по статистике? 7 ударов против 4. 4 удара в створ, 1 в створ у сборной России. В принципе, статистика вот уже правдивая по сравнению с чемпионатами мира по футболу. А знаешь что? У меня еще и реализация лучше. У тебя 50%, а у меня 100%. Зато у меня 2 гола на счету. А у тебя? У меня 2 гола. России за 10 минут до конца уже то, что они сейчас уже проиграют этот мяч. Счет становится 2-1 до сих пор. Эй, эй, эй, эй. Становится 2-1 до сих пор. Мне понравилась да? твоя формулировка. Что происходит? Что происходит? Это как? Давайте разберем повтор. Давайте. Кто кого не разобрал там? Никто никого там не разбирал. Как О, мне воспитанники Милана, подъехали в Челхануглу, который смог реанимировать свою карьеру, ну, как мы сейчас видим. Просто да. взял эту? Этот... Да, поехали. <смех> Получил мяч, отдал. Пропустил. Уай, Зачем? Уай, уай. Зачем пропустил? Непонятно. Ну, отдал на Челхануглу. А По-моему, как... это был Орда. Щелк, а кто на добивании? Конечно же, никого! Да! Никого на добивании. 3-1 сборная Турции становится лидером в группе Б2. Б2. Или... Морской бой играет Да, B-2. Мимо. Какой же он гол да. уже остается Становится лидером в этой группе. Итак, после последнего гола явно подъехала в с дизморалью к Андрею Луневу. После первого гола явно. Да. Как этот парень сам на себя не похож, когда в плане. У нас опять либрирует стол, ну, стол ну, да ладно. По игре. Реально все, или так? Все так, как может сложиться на самом деле. Только у меня плотное ощущение, что сборная России проиграет минимально. Но не 3-2. Я думаю, счет будет 0-1. 3-1 Да, не, не 3-1. Я думаю, это будет меньшее количество голов и разница в один мяч в пользу Турции. Посмотрим. Посмотрим уже совсем скоро, потому что этот э, прекрасный турнир уже скоро стартует. Первый матч будет уже сегодня, 6 сентября. Точнее, он уже играется. Это матч Грузия против Казахстана. Это серьезно. Да. Ну а далее там, конечно, будут играть всякие шарашные конторы в духе Германии, Франции, Испании, Италии, Польши, Исландии и так далее и тому подобное. В общем, смотрите Лигунации, смотрите дивизион Д, больше. С вами был Александр Дикеров, Роман Полинсков. Увидимся уже на следующей неделе, где мы вернемся к лучшей Лиге Мира. Всего. Пока!